Одним утром я решил встать, потянулся Но точнее, это было 18 марта Этот день ничем не отличался Как вдруг я решил взять в руки в телефон Увидел сообщение, пойдем гулять Я подумаю, почему бы не позвонить Начал звонить Позвонил Резвану После этого мы договорились Я выбегаю радостно из дома, бегу на место встречи. Вот мы уже вместе стоим и думаем, кого бы еще позвать Аризон предлагает позвать Кирилла Он достает телефон Позвонил, мы договорились встрече. Через пять минут Кирилл к нам подходит И говорит Давайте поищем каких-нибудь приключений И такие А ну да, пошли мы на заброшенное здание Кирилл забегает первый машет нам из окна Мы бежим за ним Как вдруг мы слышим строителей А мы разбежались по разным этажам Выбегаем и видим староителей. Один из нас не показывает культурный жест, и мы убегаем. Бежали долго, как вдруг напоролись на гвоздь. И у него гвоздь застарял прямо между мизинцем и другим пальцем. Вот. То есть я примерно показал. И после этого мы еле-еле убежали. Он такой смотрит на свою ногу и думает. Такой. «Хм, как же мне повезло. Ну а вечером меня мама спрашивает, как провел сегодня день. Ну и у меня в голове сразу возникли эти мысли.